Здравствуйте, меня зовут Тафинцева Екатерина Анатольевна, я врач-терапевт швейцарской университетской клинике. В нашей клинике мы занимаемся предоперационной подготовкой пациентов, проводим суточные мониторы артериального давления, суточный монитор ЭКГ, проводим весь спектр анализа в крови. Я также занимаюсь реабилитацией пациентов после курса химиотерапии. Приходите в нашу клинику, мы рады будем вам помочь.